Привет всем, меня зовут Таня Старки. Я обучалась у нашей Ирочки Заверухи на курсе «Целостность первого уровня». Сегодня у нас выпуск. Хотела поделиться своими впечатлениями по этому курсу. Курс очень оказался для меня теоретически тяжелый. Вот Практически практически не очень тяжело. Ну, если в целом то мне очень все понравилось вот единственное что я понимаю спасибо что оставили доступ <laughs> я буду пересматривать и пересматривать еще и переваривать всю эту информацию как я человек долго играющий и мне нужно я долго запрягаю мне нужно больше времени чем обычным людям скажем так. А, практики были просто божественные. Сейчас я другой человек, чувствую себя и, и люди видят меня другой совершенно. А, мысли уже другие, поступки, естественно. В общем, все поменялось в лучшую сторону. Хочу, очень хочу пойти дальше. Ну, пока вот буду переваривать первую порцию, как говорится. Хотела поблагодарить всех, кто, кто был причастен к этому, всех все девчонок, за помощь, за кураторство Лене Бакулей огромное спасибо за поддержку. Хотелось бы, чтобы было как можно больше таких людей, которые закончили этот курс. Это правда. Мир бы стал намного легче, лучше. Жить бы стало намного легче и мир бы стал намного лучше. Благодарю за внимание.